Сегодня такой день. Спортсмены абонировали весь берег. Кругом носятся серфинги. Чайка моя не пришла. Ветер такой сильный. Гребни волн накатывают на берег. Посмотрите. Небо нахмурилось, наклонилось. Низко-низко к волне. Ребята катаются в таких скоростях я уж не знаю, какая там скорость, но если так визуально присмотреться, 40-50 километров наверняка есть как автомобиль берега. Ветер прохладный. Ну, любил по самому краю берега. Малыш радуется, бегает во все. То в песке, то по дорожке, которую ему построил отец. Ой. Ну, в общем-то, так жизнь идет. Тут, видимо, спортсмен совсем по самому берегу идет да. Нарезь скопился на бережку Смотрю Столько много дороги Столько много Всем добра!